И вторая категория людей, кому необходим тариф VIP, да, и почему он может быть полезен, и что он сэкономит. Смотрите. Это люди, которые продают коммерческую недвижимость. И, как правило, эта коммерческая недвижимость – это не просто какие-то маленькие офисы там, от 10 там, до 50 квадратов. Когда речь идет об апарт-отелях, когда речь идет о больших торговых помещениях, когда речь идет о больших складских помещениях, например. То есть это объекты стоимостью, например, от 30-50 миллионов и выше – 150, 200, 300, 500 миллионов рублей. То есть понятное дело, что эти сделки – они длинные, они готовятся очень долго. Они требуют от риэлтора намного больше компетенции, чем просто. Просто знать юридический вопрос, да, и просто иметь возможность даже нагнать покупателей. То есть если смотреть на коммерческую недвижимость, мне просто нужен трафик, мне просто нужны покупатели я как-то объекты возьму и как-то продам, то это очень узкий взгляд. Что важно понимать, когда мы работаем с коммерческой недвижимостью? Конечно же, нам нужны не просто какие-то люди, покупатели, нам нужны определенные покупатели, которых поймать не так просто, как обычный среднестатистический сегмент экономы бизнес, которого достаточно много и они достаточно активны. Но нам нужно сосредоточиться на правильной целевой аудитории, потому что, конечно же, заявки, а в этой э, нише, они намного дороже. Но там у вас и дороже чек. Но если вы будете топить деньги во все подряд, даже разобравшись с маркетингом самостоятельно, с маркетологом, особенно если у него нет опыта в недвижимости, вероятнее всего, вы быстро придет мысль, что я таким способом продавать не хочу или не получается, или буду как-то искать по-другому, потому что дорого выходит. А дорого выходит просто потому, что вы шарашите по всем, из пушки по воробьям, а не по тем, по кому нужно. И это требует еще более а, как-то, знаете... Ну, то есть человек, который в теории как понимает, как это делать, но на практике этого не делает, он с первого раза точно не сможет это сделать нормально. У Антона такой замечательный опыт есть. Есть второй момент, который просто жизненно необходим. Как вы понимаете, большинство владельцев своей собственной коммерческой недвижимости... Давайте на примере, допустим, на Черноморском побережье какой-нибудь апарт-отель или гостиница. А, если человек ее продает то в 90% случаев мы понимаем, что если он ее продает, значит она у него недоходная. В 10% случаев разные жизненные ситуации, когда человеку нужны деньги, и он там вынужден продавать ту недвижимость, которая является интересной, доходной, он бы ее оставил. Знаете как? Такая корова нужна самому. Так вот, возвращаясь к тому, что 90% наших продавцов – это люди, которые пытаются продать за максимально высокую сумму, которую как им только может привидеться, это может стоить. И при этом не имея никакой экономи... ну, никакого серьезного экономического обоснования, почему это столько стоит и почему у этого объекта такая доходность. Или такие там сроки оборачиваемости. И, как правило, любой предприниматель, который будет приобретать эту недвижимость, сможет... По вот этому экономическому сопровождению, сложив 2 плюс 2, увидеть, что это неправда, и что эти цифры не обоснованы, и что а, в том формате, в котором вы сейчас мне предлагаете, например, управлять этой гостиницей, она не даст такого дохода. И, соответственно, ему это неинтересно. В таком случае риэлтор, который на это не обращает внимания или не считает это своим долгом, разобраться в этом, не считает своей частью работы это, он просто получает постоянно по потому что все шишки сыпятся на него. Ну, якобы риэлтор пытается обмануть, якобы риэлтор дает невыгодное предложение с какими-то неправдоподобными цифрами, то есть получается, что это вранье. И выходит такая ситуация палка двух концах, да, то есть получается, что один человек хочет продать, но если бы он знал, как можно эксплуатировать этот объект то лучше и выгоднее, чтобы он приносил больше денег, он бы его не продавал. Второй хочет купить, но ему нужно купить выгодный, выгодный э, объект, который он сможет эксплуатировать так, как он хочет, с той доходностью, с которой он хочет. И получается, что риэлтор в этом случае, это не просто человек, который помог найти и помог юридически сопроводить эту сделку, это тот человек, который нашел объект, которым не знает собственник, как правильно его использовать, как его правильно экономически эксплуатировать, он находит эффективное решение, как это можно сделать, прописывает собственные расчеты, собственные экономические обоснования, и уже с этим коммерческим предложением он идет к своему покупателю. И показывать, что можно еще вот так. То есть этот объект использовали вот так. Это было не очень эффективно. Я проанализировал, нашел вот такую, вот такую, вот такую возможность. Есть определенная вилка доходности. Это при самом пессимистичном раскладе, это при самом оптимистичном раскладе. И вот это уже предложение. Для того, чтобы эти вещи делать, необходимо понимать основы торгового бизнеса. Потому что 99% нашей страны, ну не 99, 95% бизнесов в нашей стране это торговые бизнесы. У нас очень мало добычи, и она в определенных руках и у нас небольшое количество производств в стране. Для нас, для всех это известно. Поэтому основные ваши потенциальные, точнее клиенты, арендаторы потенциального вашего покупателя, это люди, которые будут заниматься торговой деятельностью. И поэтому основа торговой деятельности, они просто необходимы, если вы хотите зарабатывать на этой нише. То есть вы должны уметь читать, вы должны понимать, как строятся хотя бы примитивнейшие торговые организации, которые могут снимать в аренду эти объекты. Или собственники, которые могут, точнее будущие покупатели, которые могут покупать какую-то недвижимость под свой собственный бизнес и вы сможете подсказать им как вы лучше эксплуатировать это часть вашей работы Почему я могу в этом случае помочь? Потому что до того, как заняться недвижимостью, у меня был замечательный опыт работы, два с половиной года, я была консультантом компании консалтинговой, это компания «Бизнес Форвард», ныне она называется «Бизнес Life. и моя задача была, ну, состояла в том, чтобы по всему югу России, это Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовская область, проводить анализ бизнеса всех наших клиентов, это разные торговые компании, большие, маленькие, вот, с разными направлениями, находить там те косяки, которые мы можем максимально быстро уладить, чтобы показать человеку эффект вау, проанализировать и составить план, как выходить из критической ситуации в том или ином отделе или отделении этой компании, то есть это связано может быть с наймом, может быть с финансовым планированием, может быть взаимодействием продаж и производства, может быть необходима коррекция качества, потому что все делается быстро, но никаким образом не корректируется или нет абсолютно маркетинга и пиара. И поэтому компания производит классный продукт, но не растет. Зная все эти тонкости, мне действительно было очень легко продавать коммерческую недвижимость, потому что я очень много разных бизнесов видела и могу ну, понимаю, как можно эксплуатировать лучше, потому что видела и хорошие, и плохие примеры. Я понимаю, что на тарифе VIP я не смогу передать абсолютно всю информацию, которая у меня есть, но я смогу дать целый список литературы, которая вам необходима для изучения, и она посильная по деньгам абсолютно. Второй момент, мы с вами разберем несколько базовых таких принципов, которые чаще всего встречаются чтобы вы могли делать адекватные просчеты. И также а, знания по маркетингу вам безумно пригодятся, потому что обычно а, ну, мы понимаем, что при количестве правильных покупателей на определенный вид бизнеса, ну, зная определенные инструменты, мы можем гарантировать, что будет какой-то приток. И вы это тоже должны понимать, чтобы иметь возможность просчитать. Вот. А, в общем, очень много тонкостей на тарифе VIP. Это совершенно другого уровня работа. И именно поэтому она подходит для для людей, которые хотят реально от жизни больше, от своего результата больше, от своего бизнеса больше. В первую очередь денег. Вот, поэтому я приглашаю вас на тариф VIP, Заранее предлагаю записываться на предыдущие, на, а, точнее, на последующие потоки, потому что у нас всего лишь 5 мест, и они, как правило, к середине месяца уже полностью укомплектованы. Вот максимум бывают задатки, которые не успевают люди закрыть, и поэтому иногда вам могут предложить возможность, прозванивайте, узнавайте, зайти в этот месяц, если вы среагируете быстро. Вот, до встречи. Будем очень рады вам помочь на тарифе VIP.